847-226-9956. Сегодня у нас в гостях, гостем в нашей студии является доктор медицины Айбек Изатов, основатель Международной Ассоциации World Massage Therapy, автор нескольких книг по медицине, человек, который занимается не только современной медициной, но также и восточным подходом к этой медицине. И мы сегодня будем говорить о эм, технике Которая называется Айбек Во-первых, здравствуй Здравствуйте, Михаил Здравствуйте, дорогие радиослушатели Спасибо а. За то, что меня пригласили Да, и как называется Значит, у нас тот трактат, будет, о котором мы говорим Да, 80 тантра Джуччи называется Это памятник средневековой Тибетской культуры угу. Ну, насколько я, так сказать, в теме, я полагаю, так, что э, все-таки основоположником это была не тибетская медицина, а все-таки это было, скорее всего, э, индийская, аюрведа, угу. в общем-то, э, поскольку те же самые принципы исповедуются в, таком, в этом трактате. И это первый транзакт, который появился для нашего современного мира, это была штанга Хридея Самкита. И там, по-моему, используются вот все эти принципы, о которых мы с вами сейчас будем говорить. Ну, это частично, так можно сказать, правильно, что ты говоришь, потому что в те времена не было интернета, не было доступа к общей информации и, ну, так сказать, не то чтобы воровали информацию, а Люди, которые, значит, путешествовали, они имели возможность изучать другие, значит, науки других стран. Поэтому, значит, есть, конечно, влияние Аюрведы здесь, но все равно есть свои особенности, и очень много. Ну, например? Например, они называют... В основном все заболевания не только а, дисбалансом, значит... Дош? А, у них нет дош. Угу. У них есть а, стихии. Значит, а, и они а, не только дисбаланс вот этих стихий, но и влияние духов, значит, влияние родственников, а, значит... А, как влияет, допустим, дядя по маме на здоровье человека, как влияет, допустим, теща на пульс. Теща влияет, еще да, очень а серьезно, не, не только да. на пульс она влияет, насколько я так в курсе. Да, в Аюрведе, а, Аюрведа тоже это огромнейшее знание. Там, а, в основном, конечно, как ты говоришь, это души, но... Такое понятие очень тяжело объяснимое доши. Поэтому в, в тибетской медицине в основном, значит, фокус идет на пульс. Значит, пульс определен. В Аюрведе пульс так особо не как сказать? Не объяснен, да? Но, а тем в... не менее, основном основной подход врача вади аюрвед руведиста это мерит пульс тремя пальцами и это трайдошин. Да? Значит, в, в медицине медицине шесть uh -huh. пальцев. Шесть. Да. Uh -huh. И каждый палец имеет орган. Допустим, в аюрведе три пальца, они определяют Значит, вата, пита, кафе, mm -hmm. три пальца. Mm -hmm. в, в Тибете нет. В Тибете они определяют легкий, толстый кишечник, тонкий кишечник. Потом есть специальная точка, которая а, со временем не объяснила. Что-то вроде между надпочечниками и почками значит и сами почки и мочевой пузырь поэтому там там более конкретно идет значит диагностика и, как я сказал влияние духов и э, они очень общины используют значит практически все как медицина не только растения не только там масла они используют э, значит продукты животных, растений определенных. И вообще это уникальное. Ну, хорошо. Yeah. Но вначале э, ты озвучил о том, что это дисбаланс стихий. Э, какие это стихии? На всякий случай, потому что кто-то еще у нас не в теме, наверное. Mm -hmm. Давай, э, знаешь, как сделаем? Просто начнем читать, чтобы... Люди знали вообще. Да, о чем идет да. речь? А так Конечно. Вот, угу. Сейчас мы будем рассказывать. Это пойдет, значит, спекуляции такие. Ну, логично. Угу. В общем, экстракт Амриты. Восьмиступенчатая тантра тайных устных наставлений. А, том первый. Пагавану Тадхагатхи Ахату. Самкьяма Будде, Пхайшаджагуру, Царю, Вайдурьева, Сияние, Кланяюсь Ну, во-первых, здесь как бы идет, ну как в древних во всех писаниях, значит, знания должны быть авторитетные. И знания должны исходить не из каких-то самозванцев или, знаешь, каких-то там, ну, откуда появился, знаешь, и начал что-то учить, нет, а каждое знание имело источник, источник исходил из, а, это называется, самадхи, то есть, значит, существует информация, и если достаточно, значит, объемный или так сказать авторитетный источник если, если допустим у каждого свой мозг понимаешь uh -huh. и мозг это что он ловит информацию и создает мысли и все такое из значит космической информации то есть но ну, это так тоже я не могу точно все это объяснить и если человек имеет э, такой искусный мозг, который может улавливать информацию, он значит входит в самадхи, и ему дается вот это знание. По идее так и все и происходит. Mm -hmm. Когда человек фокусируется, он начинает получать информацию определенным видом и, э, естественно, излагает. Поэтому здесь э, значит человек, который писал этот текст. Он пишет, что я обратился к э, Бхагаван, то есть э, бог, но имеется в виду бог медицины, потому что ну да, так же, как и в Индии, есть это боги. Безличностные да, это спектр, как бы, Их называют полубогами, так сказать. Полубогами. Угу. Да, то есть вроде бы бог, вроде не бог. Ну, в Айорведе, да, yeah. это, это Аватар. А, в Айурведе, в Индии, это был Дхан который дал миру Айруведу знание, в том числе и медицины, о э, жизни, которой надо было бы прожить, в общем-то, с полным пониманием. Mm. А, Айбек, у меня Значит, к тебе, mm. да, такое. У нас дело в том, что у нас не так много времени, и мы сегодня, в общем-то, знакомимся. Uh, с этим трактатом это я обращаюсь к нашим радиослушателям поэтому uh, сегодня будет такие общие вот такие вот uh, вещи которые о чем идет речь mm -hmm. uh, для чего он был написан uh, и как практически получить пользу применяя вот эти знания mm. значит uh, для чего он был написан ну естественно для людей во благость э, человечеству потому что здесь даже пишется что придет время когда люди будут умирать э, то есть значит э, они ну есть здесь даже есть и астрология и все они значит предсказывают что будет время наступит время когда начнется Эпидемии начнутся и все такое. И что в это время нужно делать, и какие лекарства ну, нужно причины. Здесь также я полагаю, и описывается то, что как надо, в общем-то, от этого лечиться, если придет эпидемия. Да, как нужно от этого лечиться, как значит прививки. Там, вот, допустим, сейчас делают прививки, да? Слушаться. У них тоже есть прививки. Определенные прививки. Они делают из ядов значит, поднимают свою иммунную систему. В этом ну, году. я помню, нам в детстве тоже делали, в бывшем Советском да, Союзе, делали прививки, тоже, да, там, прививки это перке, там, оспа, там, я да. яды, которые значит, слабодействующие, и они стимулируют иммунную систему, и человек готов uh, к любым инфекциям. В общем, uh, uh, эта книга была написана «Во благо народа», во благо человечества для того, чтобы человечество не исчезло из земли, потому что человечество является, значит, сознанием. Она представляет сознание Земли по идее. Просто мы это не понимаем. Ну, наш еще это до этого не дорос, но в основном мы представляем Землю. Все, что человек может благодаря, значит, земной uh, информации. Окей. Okay. Uh, значит, эта книга, она уникальна. Потому что я изучал аюрведу и изучал, значит, джучи, также и современную медицину. И я хочу сказать, что здесь меня поразило то, что uh, язык, значит, то есть изложение было намного конкретнее, чем Аюрведа и другие, допустим, Авицена или э, Абурехом Беруни. Их писания, значит, чуть-чуть такие риторические, да, можно сказать. А здесь более конкретно и очень интересно. И.. Практически невозможно понять простому, слушаю, простому человеку, который не имеет понятия об значит, современной медицине и э, древней медицине. Если он начнет э, читать эту книгу, он подумает, что за сумбур, что за э, халам-балам. То есть это, получается, книга написана только для специалистов? Да, но здесь просто очень много специфических каких да у них очень много слов, которые они до сих термин, пор не да. могли перевести, значит, перевести откуда с древне тибетского языка, угу. потому что есть каждому духу есть свое название обег, ты когда говоришь про духов, это угу. уже второй раз ты упоминаешь духов Духи – это же телесные какие-то создания, существа. Вот мы ездим в Бразилию, там тоже вроде как духи, Entity, да? Их называют по -английски. А что имеется в виду под духами в этом трактате? А, в этом трактате под духами имеется в виду, значит, ограниченное э, сознание низших существ. Ну, ты понимаешь, да, что мы черпаем, мы, вот я с тобой имею возможность говорить, не потому, что, знаешь, э, так все э, taking for granted, как будет по-русски? Ну, Но... то, что оно уже э, как априори известно. Да, типа такого, uh -huh. а потому что мы с тобой имеем определенную связь, понимаешь, uh -huh. а, как и каждый другой человек, а связь это в том, что наш ум а, функционирует в определенной волне. Если бы, допустим, у тебя, ты бы поменял а, частоту своего, значит, функции ума, да, на другой уровень вышел, я бы тебя не понимал просто. Понимаешь, вот как иногда вот, психически больные люди, ты, ты понимаешь, что они на другой волне, ты на другой волне. Понимаешь, вот сейчас если радио переключить, то же самое. Ты, здесь духи тоже на другой волне, они, ну может там низкие, пониже частоты, они иногда приходят в виде, ну многие их изображают как черные эти фигуры. Значит, вот это один из духов. Значит, есть, есть другие духи, допустим, приходят как э, огненные пламенники, допустим. Это уже они вызывают другие заболевания, связанные с огнем. Другие вызывают, допустим, связанные со слизью. То есть эти вежда. духи это не телесные все-таки существа, они приходят э, к да, нам да. для того, чтобы. Ну, звучит, конечно, так. Чуть-чуть сумасшественно. Ну, звучит, да, для... К сожалению, это есть, и нельзя отрицать того, что вы никогда не видели. Допустим, Авицена говорит, если ты этого не испытал или не видел, это не значит, что это не существует, понимаешь? Поэтому, скажу, ну... Что за бараны вообще? Говорят о каких-то духов. Ну да. <laughs> ну, вообще, в нашем но... материальном мире, в общем-то, все мы говорим о материальных веществах. Да-да-да. существах поэтому... материальных, Если... о, нас, о людях, там животных mm. и так далее. То, что мы видим и чувствуем, да? Mm. А то, что нематериально, мы не чувствуем не видим. То есть, мы не обладаем такими органами чувств. Не, иногда мы видим. Я встречал... Духов. О... Духов, да. Но тоже я не хочу... Потому что люди начнут думать неправильно. Но, ну, э, ну, в данном случае мы в определенных говорим состояниях, о состояниях В определенных состояниях ты э, меняешь волну, и ты можешь попадать в такие... То есть, получается, да? человек, э, скажем, вот мы рассматриваем э, доктора который владеет всей информацией, как лечить больного и больного, угу. который по каким-то причинам имеет болезнь. То есть, то ли это дисбаланс стихий, то ли это какие-то родовые вещи, да, угу. типа кармические, угу. то ли это души, которые к нему приходят, правильно? Угу. А, и как, в общем-то, определить, кто должен это все разобраться в этом? Естественно, должен разобраться в этом лечащий лекарь, э, врач или медсестра, но е, э, первым делом, значит, э, человек должен определить пульс, состояние врач. языка, да, врач. Mm -hmm. и, э, значит, какой, какие бай-продукты происходят. Да? Там состояние стула, мочи. Они это все определяли. Да. ну в то время не было, понимаешь, сегодняшних ну, инструментов, да, приборов да, не да, было да, такой да. техники, технологий не было современных. Да, да. И, да знаешь, иногда люди, не ознакомившись с, с Трактатом, они думают, что это написано тысячу лет назад. Естественно, это... Ну, это так и есть? Да, и это, значит, ну, эта книга была полторы тысячи лет назад. Значит, они думают, что это все э, позади. Мы все это прошли, это пройденный Имеется в виду это в прошлом. Да, и эти знания, они сейчас не имеют никаких, значит, никакого имеют? значения. Имеют? Никакого. По -вашему, Поэтому я говорю, нет, на самом... Это имеет значение сейчас? Вот для меня нет, допустим. Не имеет. Нет, для меня нет. А для чего это важно? Для людей, но для людей да. Ну, я, допустим, я просто я интег, интегрирую все, я стараюсь, знаешь, вот а, современная медицина, конечно, она намного богаче, чем вот что дается здесь. Но проблема современной медицины, то, что очень много информации, и никто не может ее синтегрировать, понимаешь? Ну, Сделать какую-то систему из этого. Та, для начала в современной медицине такое понятие, как «духи», вообще не используется. То есть, оно, оно современными приборами не измеряется. Вот а, здесь тоже можно поспорить. Измеряется? Можно, знаешь, сделать определенную корреляцию. Угу. В общем... А, что у нас такой, с тобой тема такая, разговор не получается такой, знаешь, конкретный. Конкретный о трактате. О ну, трактате, дело да. в том, что. Все-таки у нас сегодня знакомство. Первое знакомство у нас с тобой. Mm -hmm. Это я сейчас еще раз напоминаю нашим радиослушателям. Дело mm -hmm. в том, что Айбек Изатов, он действительно доктор, но доктор, который интегрирует в своем подходе к лечению больных людей не только западный подход, поскольку заканчивал он медицинский институт, а, все-таки и восточный подход. Ну и вот в данном случае речь идет об этом трактате, mm -hmm. но надо еще также отметить о том, что э, доктор Абьякизатов э, является, в общем-то, э, продюсером э, такого mm -hmm. шоу, э, которое называется Докторы синхиллерс. Mm -hmm. И мы mm -hmm. на страницах э, или там на наших каналах мы об этом э, писали, и более того мы выставляем на YouTube выставляли и будем mm -hmm. выставлять на YouTube то, что как раз-таки доктор Синхеллорс. Имеется в виду подход западный, конвенционал подход такой в медицине обычный mm -hmm. и подход э, необычный, так как его тут называют, почему-то альтернативный mm -hmm. на Западе подход. Ну, вот как раз-таки вот наши беседы и да, будет серия-серия да, серия таких mm -hmm. под, э, бесед. Это первая такая беседа, поскольку у нас э, нас поджимает время, у нас все таки mm -hmm. еще будет следующая программа сейчас тоже, кстати, э, не такая, не западная. Мы будем говорить об астрологии и восточной астрологии, кстати. Mm. Ну, Айбек, у нас действительно время не так много, поскольку ну, жаль, сейчас да, да. мы должны общаться mm. а, с Анной Ласточкиной, которая находится в Таиланде, а у них 12 часов разница. Mm. Мы с вами можем, правда, прерваться на, на какое-то время, а потом продолжить нашу программу, если вы не возражаете, если у вас есть такая возможность. Ну, давайте уже на следующей неделе. На следующей неделе. Да. Хорошо, тогда в заключение, еще раз, оно несколько сумбурное, поскольку все-таки знакомство, и мы, так сказать,.. Да, скажем, очень спонтанно. тяжело, да, людям неопытным в значит, изложении таких знаний, как я, тяжело это все доступно а, объяснить. Но я постараюсь, я постараюсь. Я поработаю. просто я сейчас вижу, что скорее всего, нужно с текстов начинать. С текстов надо начинать, да, текст самое, в общем-то, самое главное. Да, и потом, значит, идет интерпретация и обзор. Да, но все-таки подготовка какая-то нужна. Почему вот люди, которые не сначала к нам присоединились к другу. Фидбэк, кто-то может позвонить в студию или кто Да, кто можно позвонить. Давайте все-таки еще раз я повторю: это 847-226-9956. Это номер телефона. Можно позвонить в студию. Это можно набрать по скайпу. Сангейтс 108. Солнечная mm -hmm. ворота на конце буква Сангейтс 108. Это тройное w sungatesradiо.com. И там можно тоже оставить свои замечания, оставить свои вопросы, mm -hmm. задать. Ну, вот таким образом мы общаемся с нашими радиослушателями. Но много людей нас слушают? Нас слушают достаточно много людей. Но, как правило, люди все-таки раннее время, скажем так, mm -hmm. в городе Чикаго, на работе находятся. Ну, и по интернету вот эта часть света, в которой мы с вами живем, mm -hmm. она и соответственным образом как бы... Еще рановато нам для эфиров, чтобы нас слушали. Mm -hmm. Ну, нас mm -hmm. слушают в записи, поскольку все программы у нас записываются, выставляются mm -hmm. на YouTube, mm -hmm. а потом идут в Facebook. Так что, Айбек, э, у нас будет программа. Дело в том, что тут надо было бы упомянуть Будду, вообще то говоря, поскольку mm -hmm. не последнюю роль, да, Будда сыграл в написании Здесь, этого трактата. А, Будды, есть несколько видов буду даже Здесь так. я бхайшачей гуру Будда. Угу. Это не шукьямуни. Угу. Это другой Будда и это тоже нужно надо, с, так это сказать, изложить. Да, да, поч да. Почему? Угу. Так? Угу. А, в Тибете ти нужно знать тибетскую культуру. Значит, а, там люди такие конкретные и. Ну, понятно, да, там действительно немножко по-другому все воспринимается и излагается, но, дорогие друзья, мы будем об этом говорить, на самом деле у нас еще достаточно, мы только начали наши программы, mm. вот, и, Абек, спасибо тебе, что ты пришел к нам в студию. Пожалуйста. И мы будем встречаться на следующей mm -hmm. неделе, мы встретимся, у нас начинается только сегодня, вот была первая такая программа, и вот цикл этих программ будет продолжаться. Да, нужно будет написать сценарий, как это все проводить. Да, да. Потому всё? что сумбурно так и не получается. Не получается, с наскока, да, с, да, с налета не возьмешь. Ну, да. это э, спонтанно, как я уже сказал, спонтанно, да. э, пришла такая идея, поскольку действительно это очень и очень интересно. Дорогие друзья, э, разрешите попрощаться, Айбек, спасибо. Да, если кто-то хочет, допустим, следующую ус передачу услышать, допустим, кто-то болеет, э, там, артридом, артроз, рак, язвенные заболевания кишечника да или там бежа mm -hmm. риниты отиты значит если есть какие-то пожелания пускай напишут и мы на эту тему будем беседовать будем говорить, тогда да. более конкретно как лечить конвенционал как лечить этим да, а, прекрасно прекрасно хорошо лечи. ну тогда мы на этом заканчиваем нашу программу mm -hmm. спасибо еще раз повторяю большое и наши дорогие радиослушатели спасибо что вы нас слушаете и оставайтесь с нами. У нас вот-вот начнется новая программа yeah. с физическим астрологом Анной Ласточкиной. Всего доброго, до свидания. До свидания.